Вообще э, такой термин как долгосрочное планирование он появился в бизнесе, появился в бизнесе как только бизнес зародился, то есть в далекие там еще эти э, конец 80-х, начало 90-х. Так вот в те времена было принято таким образом планировать Подведи, подводим итоги прошлого года, прибавляем 10 процентов и вот оно тебе, тадам, долгосрочное планирование. Но с годами это перестало работать и никого не удовлетворяет, жизнь слишком коротка, чтобы довольствоваться плюс 10, да? и э, ввели термин «стратегическое планирование», это значит, стали смотреть на микросреду, что внутри нам э, мешает, на макросреду, какие тенденции, как ведут себя конкуренты, э, какие тренды. Но и этого оказалось мало, и вот уже сейчас в бизнесе работает такой термин, как «стратегическое управление». Это означает, мечтаем о том, чего очень сильно хотим, невзирая на то, что есть сейчас. Абсолютно не привязываемся к этому. Вот просто создаем видение, хотим. Потом мы смотрим на тот берег, где мы находимся, и тут уже нужно и то, что внутри нам мешает, мы смотрим на основные противоречия внутри и смотрим на то, что снаружи, опять же, конкуренты, тренды, партнеры, тенденции. Мы про примерно, ну можно сказать, прогнозируем, если такой термин подходит для нашей страны, конечно же, но тем не менее, потому что мы продумываем сценарные такие варианты. И уже потом как будто бы у нас появляются два берега, соединяем эти берега, ту точку, где мы есть сейчас, с той точкой, где мы хотим находиться. Это стратегическое управление, то есть мы управляем э, своим сегодня из завтра, не из вчера. Так вот, э, как-то мой сын меня спрашивает, когда он еще был маленьким, сейчас сыну 28. Он уже взрослый, он мне спрашивал, мама, ну вот ты любишь планировать, ты все время что-то записываешь в свои блокноты и наверняка ты это делаешь по работе. А интересно, ты личную жизнь тоже планируешь? На самом деле у меня есть куча всяких технологий и техник, как можно планировать свою жизнь. И я уверена в том, что это работает, потому что мысли формы, они материализуются, то во что веришь, то и получаешь. То, что излучаешь, что и получаешь. Наши мысли, они действительно управляют нашим поведением, нашими эмоциями и тем, что мы имеем. Потому есть смысл это делать. А как, ну, например, делюсь с вами такой техникой. Берете э, блокнот и начинаете заполнять его с конца. В конце пишите, ну, смотря сколько вам лет, ну, на вы хотите себе запланировать. Ну, например, на 40 Итак, через 40 лет и пишите все, что придет в голову. Не нужно ничего высчитывать, просто оторвитесь, создайте себе такое уединение, не знаю, возьмите чашку чая или кофе, поставьте музыку, включите себе, которая вас бодрит и просто пишите. Потом переворачиваете, пишите через 35 лет и тоже просто пишите, Переворачивайте, Короче говоря, каждые 5 лет это новые страницы вот так доходите до сегодняшнего дня потом не трогайте эту тетрадку хотя бы неделю через неделю доставайте ее смотрите на то, что вы хотите через 5 дней, через 5 лет и планируйте будущий год очень хорошо работают такие техники как коллажи тоже нужно делать не от мозгов так, хочу мерседес такого-то цвета нет а просто создайте атмосферу, в которой вам будет чего-то, ну не знаю, хотеться, будет хорошее настроение, вы будете чувствовать себя свободно и наберите глянцевых журналов, листайте, вырывайте все, что вам очень-очень нравится, что просто находит отклик в душе. Когда материал готов, вы можете даже вручную оборвать и наклеить на лист ватмана так, чтобы эта картинка вас заряжала. Это очень хорошо работает, но будьте внимательны. Действительно... Может случиться так, как вы случайно не заметили. Порой мне пишут потом, алла, я не заметила, что девушка была беременна, и вот, я, и вот я беременна. Это, конечно, хорошо, но не сегодня я это планировала. Вот такие бывают казусы. И еще, вы знаете, очень хорошо работает насчет планирования и насчет того, чтобы чувствовать себя в большем балансе и чувствовать внутри счастье и быть успешным, ведь нас всех это интересует, правда? Так вот, очень хорошо работает правило, сначала запланируй отдых. Например, вы планируете год, оставьте большие окна отдыха. Ну, я не знаю, что для вас большие, может, это две недели, может быть, это неделя, но несколько раз, вот такие большие окна. Потом, планируя, например, месяц, оставляйте окна поменьше, там, куда. Такие моменты, когда вы можете, не знаю, поехать куда-то с семьей или пойти к косметологу, а может быть, починить машину, если это мужчина. Короче, сначала запланируйте отдых, а потом все остальное. Планирование работает. Правда, если вам не нравится это слово, планы, или не нравится кому-то слово цели, я знаю людей, которым это не нравится, забудьте эти слова и просто играйтесь. Поиграйтесь со временем. Время это то, что мы с вами выдумали. Времени не существует. Есть только мы сегодня и сейчас. И есть наше образное мышление, есть то, чего мы хотим и можем воплотить, если будем в это верить, мечтать, верить и действовать. Смело к своим мечтам. Если каждый человек в нашей стране начнет планировать и думать э, категориями завтра, э, научится быть здесь и сейчас и перестанет париться о прошлом, то я думаю, мы будем жить в стране, где каждый человек уважаем, где прежде чем сделать что-то плохое человек тысячу раз подумает, где люди начнут смотреть друг на друга глазами и сердцем, потому что мы перестанем выживать. Мы будем наслаждаться жизнью сегодня и будем использовать те ресурсы, которыми щедро нас одаривает природа и мир. И будем заботиться о своей планете, воплощая то, ради чего мы пришли на эту землю.